Каждый день мы делимся большим количеством информации. И эта информация формирует нашу реальность. Какую реальность мы сформировали? Разве это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны изменения. Изменения начинаются с нас, с информацией, которой мы делимся. Потребительское общество ведет нас к смерти. Нам нужен новый вектор жизни — созидательное общество. Для спасения жизни каждого из нас — это в наших силах создать новый мир. Построить созидательное общество — жизнь человека главная ценность развитие человечества главная цель безопасность человека главный приоритет можно ли построить созидательное общество уже сейчас да все что нужно сделать объединиться в одной общей цели созидательное общество Люди уже действуют. Нужно оповестить людей по всей планете о Созидательном обществе, чтобы реализовать эту цель. Ты — тот, кто может это сделать. Узнай, как на международной онлайн-конференции «Созидательное общество. Вместе мы можем!» 20 декабря, 15.00 по Гринвичу. В прямом эфире на Аллатра ТВ и АЛЛЛАТРА ЮНАЙТС КОМ. Тот, кто может изменить будущее.